Лесон номер 146. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пётр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Дорогие друзья, продолжаем наш рассказ Итак, Моисей жил во дворце фараона. Принцесса заботилась о его воспитании. Как сказать на английском Моисей жил во дворце фараона. Время прошедшее. Моисей, или можно Мосис, жил lived lived in фараон's palace. Оно как-то не звучит по-русски. Фараонс Пелес. Но представьте себе, что мы скажем по-русски Моисей жил не во дворце фараона, а в фараоновском дворце. Тогда будет более понятно. И Фараонс Пелес. Буква С в конце Фараонс. Означает принадлежность. Значит, дворец принадлежал фараону. Принцесса заботилась о его воспитании. Время какое? Принцесса заботилась о его воспитании. Время прошедшее. Как скажем на английском? The princess took care. Take care. Заботиться. Take care. времени. Took care. О ком? Of his education о его образовании или о его воспитании. Не имеет значения. Но вот, Моисей стал взрослым мужчиной. Однажды он увидел куст, объятый пламенем, но не сгоравший. Как сказать на английском? Но вот, Моисей стал взрослым мужчиной. Время настоящее, завершенное. Now, Моисей или Моссис, has become, это перфектное время, has become, become, became, become, третья форма глагола, a big man, взрослым, большим мужчиной. Он увидел, однажды он увидел куст, объятый пламенем, но не сгоравший. Время прошедшее. Однажды, one day, он увидел he saw видеть глагол she saw seen, третья форма. Увидел saw. Он увидел he saw a bush куст объятый пламенем on fire Буквально в огне. On fire, огонь. Но не сгоравший. But it, но он, didn't burn up. Но не сгоравший. Используется частица did с отрицанием not в прошедшем времени. Но не сгоравший. Из этого куста с Моисеем говорил Бог. Бог сказал, «Иди и помоги Моему народу». Сначала Моисей испугался, но Бог сказал, «Я помогу тебе». Итак, как мы скажем на английском? Из этого куста с Моисеем говорил Бог. Начнем с того, что Бог говорил, «God spoke to speak, говорить Паук говорил в прошедшее время God spoke to Moses из этого куста э, Бог говорил с Моисеем from the bush from это с, от, из from the bush из куста from the bush, bush куст, кусты, буш из Бог сказал иди и помоги моему народу God saved God saved Или можно сказать God told Бог сказал Иди, go and help И помоги My people, моим людям, моему народу Сначала Моисей испугался Но Бог сказал Я помогу тебе Можно начинать и Сначала это будет at first можно начинать Моисей испугался, но Бог сказал можно по-разному ну давайте начнем как написано at first Moses was afraid сначала Моисей был испуган испугался, was afraid but God said но Бог сказал я помогу тебе I'll help you. I will help you. Сокращенно I'll help you. будущее время I will help you. Я буду помогать тебе или я тебе помогу. Итак, дорогие друзья, наш урок сегодняшний завершен. Давайте ответим на поставленный вопрос и переведем этого вопрос на английский. Что Бог повелил Моисею? Вот. Время прошедшее. Did God tell. Что Бог сказал? What did God tell? Что Бог сказал? Moses Moses to do. Делать. Мелеть это что-то сделать. What did, God, what did God tell Moses to do? Что Бог сказал Моисею делай а что он сказал моисею делать? он сказал иди и помоги моему народу god said бог сказал go and help иди и помоги my people моему народу дорогие ребята дорогие друзья наш урок завершен я желаю вам удачи успеха подписывайтесь на мой канал делайте лайки комментарии